Мы в эфире. Угу. А, добр... друзья. Да, здравствуйте. А, у нас сегодня уже второе интервью. Я говорил, что на этой неделе к нам очень много новых интересных спикеров заходит. И сегодня мы познакомимся с очередным нашим интересным, потрясающим человеком, которым будет делиться своими знаниями, профессионалом в этом деле. У нас сегодня в гостях Виктор Дегтярев. Виктор, добрый день. Друзья, привет всем привет, Сергей. Отлично. Виктор, ну, давайте начнем по традиции. Расскажите о себе, чем занимались, как пришли к тому, что стали профессионалом своей деятельности. Ну, вот хотя бы с этих вопросов начнем. Смотри, Сергей, чем занимался? Уж по порядку давайте расскажу. У меня жизнь такая насыщенная. Я когда-то пришел с армии, Это то, что до армии было там вообще неинтересно, и начал строить сотовую связь. Сотовую uh -huh. связь построил, и тут мне э, говорит друг, и мол, давай бизнесом займемся. Очень здорово на рынке продавать овощи, фрукты, квас. Нам летний сезон был. Этим всем позанимались лето, и что-то не получилось как-то. Ну, бизнес первый раз редко у кого получается. Uh -huh. И я решил опять поработать. Э, пойти. Устроился, э, я занимался еще стройкой, со стройкой был связан, и устроился руководителем отдела э, ремонта и строительства в Волгограде. Мы строили бюджетное учреждения по тендерам выигрывали, делали в них ремонты. И в какой-то момент я понял, что я очень хочу жить в Краснодаре. А я, да там... я сейчас живу в Волгограде. Ага. Вот. Мне очень захотелось переехать в Краснодар, потому что там классно, солнечно, чудесный климат и, и море рядом. И я собрался, закончил диплом свой, защитил, собрался и уехал в Краснодар с другом Три с половиной года я там прожил, там мы первый раз тоже пробовали запускать бизнес, не получилось, потом наши пути немножко разошлись. И вот в 2016 году я развожусь со своей женой и пишу друзьям в чат, у нас чат вообще, я говорю, ребята, я развелся, вот мол, так и так. И мне этот друг пишет, говорит, ну давай я приеду, сейчас что-нибудь опять запустим с тобой. Он приезжает, мы полтора месяца ищем, чем заниматься. И тут подходит весна, и мы вспоминаем, что, блин, есть же потребность у людей в москитных сетках и жалюзи, потому что сейчас прилетят комары, и будет светить солнце в окна. Мы буквально на коленках. Вот все, что у нас было, это ноутбук, принтер и автомобиль. Мы запускаем буквально с тысячи листовок, ну, чтобы понимать листовки формата А5, даже А4 такие маленькие. Мы их клеим на подъезд, начинают люди звонить. В итоге на второй месяц мы добираем оборот компании ежемесячной 300 тысяч, и он ниже не падал. То есть чистыми было где-то 150 в семнадцатом году я выхожу из этого, потому что я увидел, что масштабирования нету в этой нише. Не важно, там, да, уперлись в потолок. Да, там мы в потолок физически уперлись, мы работали вдвоем. Я выхожу, он продолжает работать. Сейчас он увлекся там бизнес-тренингами, привлек в бизнес свои инвестиции в районе миллиона. Ну и, в общем, занимается этим и параллельно другими делами. А я решил, что я могу развиваться в сфере тренерства. Потому что за этот год, пока мы с ним вместе работали, мы очень много денег вложили в образование. Но очень много, это где-то в районе 150 тысяч там буквально за полгода. Я не знаю, для кого-то это может быть копейки сущие, но для нас это была серьезная сумма. Мы прошли с ним НЛП практик, боевой НЛП, тренинг тренеров, отдельно я проходил скорочтение. И вот в 2017 году у меня появилась возможность вести тренинги. Я вел с другим знакомым весь год тренинги на команда образования. Это веревочный курс, то есть собиралась какая-то организация. Они говорили, мы хотим сплотить наш коллектив. И то есть ставили перед нами какие-то задачи. Мы этот коллектив вывозили, как бы это странно ни звучало, в лес. У нас, там, у нас там была площадка оборудованная, натягивали веревки, и люди проходили по этим веревкам там, определенные задания. Ну, это и есть такой тренинг на команды образования, он так везде называется, веревочный курс. И плюс параллельно с этим я со своими тренерами по НЛП запустил тренинг в Краснодаре «Эффективная коммуникация и продажи с инструментами НЛП». То есть четыре дня вживую мы с людьми работали. Рассказывали, как НЛП можно встроить в продажу. То есть, НЛП это все пользуются, просто не знают, что оно так называется. Yeah. Мы показывали, как это можно делать осознанно. Результаты были, люди применяли уже свои знания по мере прохождения курса, и потом, где-то через полгода-год, я общался с заказчиками. Они говорят: ну, то есть, результат был и положительная динамика была. Mm -hmm. И в в 2017 году я уехал из Краснодара в Волгоград, вошел партнером в бизнес к другу, полгода мы с ним проработали, меня модель общения нашего не устроила, я вышел, и вот летний сезон uh -huh. я занимался, ну, то есть в Волгограде и в соседнем городе, такой типа город-спутник небольшой, Волжский, я занимался тем, что также продавал жалюзи, москитные сетки здесь. А потом в какой-то момент у нас был один клиент, женщина, она говорит, да я вот автострахованием занимаюсь. Я задумался о том, что автострахование – это интересная ниша, и она интересна тем, что продажи постоянные. То есть, если ты качественно оказал услугу, клиента застраховал один раз, то на следующий год если он автомобиль не продал, то это будет повторная продажа этому же клиенту. Если он автомобиль продал раньше, то значит он раньше к тебе обратится, потому что ты ему оказал услугу качественно, ему все понравилось. И вот сейчас, помимо тренерства, я развиваюсь еще также в автостраховании. Вот это офис компании. Угу. Я устроился, грубо говоря, на работу для того, чтобы разобраться, как эта вся система работает. Угу. Витя, тогда скажи мне, пожалуйста, о чем будет твой курс, что там будет, сколько уроков, какие структуры и чему ты планируешь, какой информации в этом курсе, скажем так, ты поделишься? Курс этот я уже проводил для ребят в группе. Он у меня назывался «Продвижение личного бренда для малого бизнеса ВКонтакте». То есть смысл в чем? Заходя в любую нишу в своем городе, это не важно, там автострахование или букеты из клубники на заказ, ну вот все что угодно, можно посмотреть ВКонтакте. Есть куча блогов, маленьких предпринимателей, которые это делают кое-как. И, и вот если посмотреть, ну конкуренции очень мало сейчас в соцсетях по отдельно взятым нишам. И... Я вот когда начинал э, по поводу автострахования, я посмотрел э, по поводу блогов, вот именно ВКонтакте. Физически-то есть клиенты в, в оффлайне, в онлайне было очень мало конкуренции, э, или ее не было вовсе, или блоги были мертвые. То есть этот курс о том, как э, перенести свой бизнес, э, если он есть небольшой, или даже если большой, в соцсеть конкретно ВКонтакте, как там развивать, как делать так, чтобы люди заходили и понимали, о, блин, да это же что-то другое, не вот то, что я сейчас пролистал, миллион магазинов этих кроссовок одинаковых, которые похожи на популярные доски объявлений, а вот это чем-то отличается, здесь мне нравится. И смысл в том, этого курса, чтобы продавать свой бизнес, свой продукт через позиционирование себя. То есть человек рассказывает прежде всего о себе, потому что в настоящее время это... Не только мое мнение, еще есть ребята, которые так рассматривают. Вот есть бизнес B2B, который бизнес для бизнеса, есть бизнес B2C, бизнес to client, ну для клиента. А я вижу такую тенденцию, что сейчас хэ ту хэ, то есть human ту human. С одной стороны продают люди, и с другой стороны они продают не людям или клиенту, а такому же живому человеку. И когда на той стороне покупатель – живой человек, и ты это понимаешь, то намного проще продать ему, потому что ты к нему относишься не как к какому-то клиенту, который целевая аудитория или аватар клиента какой-то, mm -hmm. а вот он живой, и ты с ним общаешься, как если бы ты с ним на улице встретился. Люди научатся переносить свой бизнес и в социальную сеть и делать это эффективно, то есть взаимодействовать, рассказывать людям истории своей, потому что, когда ты общаешься человек с человеком, ты ведь открываешься ему как-то, mm -hmm. то есть рассказываешь какие-то истории про себя для того, чтобы заинтересовать человека, а не просто в лоб подходишь, слушай, тебе же вот это надо, ну же. Так а чем ты отличаешься от того? Ну расскажи, какая у тебя история, какие принципы у тебя, на чем ты основываешься, потому что тот, кто продает Грубо говоря, ну, это такой не очень пример, наверное. Ну, молотком можно, например, забивать гвозди, а, а можно выходить на улицу ночью и зарабатывать нечестным путем деньги. Да. Вот. Ну, это гипертрофированный пример, но он да. наиболее явно показывает это все. Вот. И когда ты понимаешь, какому человеку ты с той стороны продаешь этот, грубо говоря, молоток, тогда и какие ценности ты при этом несешь. Тогда ты можешь это делать все эффективнее. В офлайн бизнесе это тяжелее. Если ты даже делаешь сайт, ну, из сайта сделать вот такую простыню, где человек за один раз все будет тяжело прочитать, а второй раз он, возможно, к тебе не попадет. А в социальной сети это можно делать. Пост выложил, вот у меня ценности такие, ребят, я вот это несу. Вот моя история. И вот это все постепенно писать и, человеку, и, и вовлекать человека постепенно в общение. Слушай, ну, получается, ты будешь, твой курс будет направлен на то, чтобы объяснить уже владельцам малого бизнеса, даже такого микробизнеса. Микробизнеса. Да, ну и малого, в принципе, тоже. Как э, перенести свой бизнес из офлайна в офлайн, а конкретно Да, да, конечно. Ну и даже если нету бизнеса еще никакого, ну нету предпринимательства, то, скорее всего, то есть человек сможет начать чем-то заниматься. Ребята, которые у меня проходили курс, там были также молодые ребята, у меня один парень проходил, он говорит, вот мне 24 года, я курсант военного училища, и я вот хочу начать продавать котиков, аренду котиков. Я говорю, слушай, ну ты понимаешь, что мы вот сейчас строим личный бренд здесь, и, и я не говорю, что аренда котиков это плохо, потому что, ну это, чтобы понятно было, что такое аренда котиков, это вот, например, в Петербурге всегда депресняк, потому что там солнца очень мало, и, и ты сидишь, не знаешь, что нужно, а тебе привозят котика в аренду на ночь, э, этот там пол литра. Глитвейна и Томик Мальденштампа. И ты читаешь такой, и все, вроде депресняк пропал. Я говорю, ты понимаешь, что мы же ведь занимаемся построением личного бренда в соцсетях. Говорю, ты вот хочешь, чтобы через 10 лет люди, называют твое имя, какая у них ассоциация всплывала? Что, а, это чувак, который котиков сдает в аренду. Вот, и как бы я не сказал, что это плохо, потому что это его личный выбор, но я надеюсь, что отговорить у меня получилось его. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть, это не только так, что вот курс как, это не только видео, в котором я рассказываю, что нужно делать, это еще и обратная связь. Ну, потому что мне важно, чтобы люди не то, чтобы занимались тем, что мне нравится или не нравится, а как бы показать им, что, ну, посмотрите, мы же ведь все-таки про личный бренд здесь говорим. И вот вы хотели бы, чтобы ваше имя через несколько лет ассоциировалось э, с тем, что ну, котиков вы в аренду сдаете? Mm -hmm. mm -hmm. Это такая игра в долгую ну, понятно. То есть ли, создание личного бренда в соцсетях. Хорошо, да, понятно. Да, конечно. И, пожалуйста, когда э, скажем так, вот, э, люди посмотрят твой курс, чему они научатся, то есть, вот сколько у тебя будет уроков в курсе? Uh... Ну, смотри, Сергей, я, я понял я понял вопрос. Уроков э, я делал у себя 10, здесь, ну, они были растянутые, э, ну, то есть не растянутые, а наоборот, там, по полчаса было 10 уроков. Здесь я сейчас все пересмотрел, и будет 6 занятий, э, я рассчитываю, что это будет одно занятие в неделю. Угу. Потому что будут задания такие, где можно сразу что-то сделать, написать. а будут занятия, когда ты выполняешь, но нужно, например, Найти фотограф там и сделать фотосессию для того, чтобы оформить свою страницу. Ну, это часто очень тяжело сделать за один день. Соответственно, будут занятия какие? Первое, что, чему научатся люди, это постановка цели. Многие рассказывают про постановку цели, но, на мой взгляд, те техники, которые в интернете широко описаны и которые были популярны некоторое время назад там в соцсетях, была куча тренингов по постановке цели, мне кажется, они не полны. Мне есть чем дополнить для того, чтобы люди не просто поставили цель, а... и не просто поставили это правильно, как там рассказывают по технологии Смарта или еще что-то, а чтобы они поняли вообще, что это не полная картина вот в, тех... в технологии Смарта и есть еще чем добавить. И чтобы не просто эта цель была поставлена в первую очередь, а чтобы она начала достигаться. <г Sapk> Это одно из занятий. Дальше будет... Про нишу я не буду ничего говорить, потому что про нишу там уже очень много информации рассказано. Дальше будет... Так, сейчас, секунду. Дальше будет история про целевую аудиторию, то есть как ее выяснить. Мы только что выяснили, что мы работаем человек для человека, но тем не менее для того, чтобы свой товар или продукт продать, нужно понимать, кому ты продаешь его, а для того, чтобы это сделать, нужно описать эту целевую аудиторию. Понятно, что с другой стороны человек, но он обладает какими-то характеристиками, этот человек. А нужно, да, а нужно это в первую очередь для того, что если ты продаешь тот же самый метафоричный молоток, то кто-то этим молотком зарабатывает профессионально, но ну, то есть он работает на стройке, а Кто-то этот молоток покупает себе домой, потому что ему там надо раз в год гвоздь какой-то прибить. Вроде бы молоток один и тот же, но продавать его нужно по-разному разным людям. Вот Для этого будет описана целевая аудитория, и, соответственно, люди узнают, как сделать предложение для каждого типа. То есть, когда ты описываешь целевую аудиторию, ты понимаешь, что для этого человека важно, который ты описал. И ты ему уже продаешь не то, что этого молотка хватит на 10 лет, а когда этим молотком нужно человеку работать каждый день. Вот ты ему другие уже качества продаешь этого молотка. Mm -hmm. Это целевая аудитория. Плюс оформление блога. Я смотрел, вот есть у нас… Вы в России? Да. Yeah. Ну, знаете, наверняка сейчас есть популярные бизнес-курсы, на которых автор рассказывает, что ребята, обязательно заводите свой блог и mm -hmm. пишите в нем все, что хотите. Это, с одной стороны, хорошо, стоит, что, ребята, заводите свой блог. С другой стороны, я считаю это неправильно по поводу того, что пишите все, что хотите. Возникает вопрос, для чего мне, вот как человеку, который увидел рекламу этого блога, подписываться, где человек пишет не для меня, а для себя. Приведу пример. У меня есть знакомая, которая тоже этот тренинг проходит, и я захожу к ней в блог, и у нее написано... Вот я сегодня занималась, и у нее по времени, чем она сегодня занималась, прям вот распорядок дня, и вчера, чем я занималась вчера, и позавчера, и вот так каждый день, ей писать нечего, она пишет свое расписание, но мне же ведь неинтересно, как ее там, потенциальному даже хотя бы клиенту, если она в итоге что-то начнет продавать, мне неинтересно смотреть за твоим расписанием, угу. это же ерунда какая-то. Вот, мне неинтересно, как ты заработал миллион. То есть нужно понимать, тут же опять, когда ты понял, кто твоя аудитория, нужно понимать, что для них писать, что для этой аудитории будет интересно. Потому что, ну, как бы не хотелось, но невозможно понравиться всем. Нужно вот выделить, кому нравится, и вот ему нравится. Ну да, согласен, согласен. Вот. А это получается уже четвертый, да, у тебя урок? А, да, Плюс по контент-плану. Я расскажу, как написать контент-план, для чего он нужен. Ну, а нужен он, собственно, для того, чтобы каждый день или там в зависимости, какая периодичность постов будет в неделю в соцсетях, чтобы не садиться с больной головой или со здоровой даже с утра и думать, блин, что же мне сегодня нужно написать для людей. А когда есть контент-план на три месяца, то ты открываешь, если этот материал у тебя еще не написан, и смотришь, ага, вот сегодня я должен вот про это написать. Чик пишешь, ага, вот в четверг я должен написать буду про это, сейчас, пожалуй, напишу, а в четверг просто сделаю, чтобы опубликовалось, и все. Также по контенту, по фото, там, по видео, по аудио, по оформлению страницы, потому что это очень важно, когда человек заходит он на страницу, он еще ничего не читает, он просто смотрит, как оформлено. И если ему не нравится то, что он видит, он даже дальше читать не будет. Ну, некрасивая фотография стоит. Меня иногда умиляют ребят, которые позиционируют себя, как я, этот инфопродюсер. Я могу любому инфобизнесмену помочь продвинуться. К нему заходишь, у него на фотографии стоит такая деловая фотография в костюме. А дальше смотришь фотографии с рыбалки, с какой-то снятые на очень плохое качество там с алкоголем, вот так он стоит радостный в руках, на фоне ковра, ну, создается непонимание, блин, ты же вроде вот на аватаре предприниматель такой деловой, а дальше фотки не соответствуют, ну или там очень плохого качества. И плюс я как у себя в курсе, так и в этом курсе будет блок конкретно по написанию текстов, потому что я считаю, что эта тема, она будет не полностью раскрыта, когда вроде бы человек все понял, что как нужно делать, а писать он не умеет. Mm -hmm. И mm -hmm. он yeah. вроде бы, yeah. грубо говоря, копирайтинг. Но ну, я бы это не называл копирайтингом, потому что копирайтинг – это более, более широкий смысл этого слова. Если, например, залезть на сайт, который предлагает поиск работы, и там посмотреть вакансии копирайтинг, то туда входит… И, и написание текстов для сайтов там, одностраничных mm -hmm. и дизайн этих сайтов. То есть ну, у копирайтинга это широкий смысл более. Здесь вот конкретно написание текстов, продающих, рекламных, развлекательных текстов. Ну, то есть чтобы человек, если он никогда не писал, он мог что-то начать писать. Я когда-то не писал, ну, то есть я думал, что это как-то получается у меня не очень хорошо. А потом... И я для себя писал там какие-то тексты, в инстаграмчике у себя публиковал, а потом показал нескольким ребятам. И они говорят: блин, да ты здорово пишешь, но нужно какие-то варианты подкрутить. Вот эти варианты я подкрутил. Я думаю, что сейчас уже хорошо, и в том числе я могу этому обучать. Ну, то есть, потому что у меня есть понимание, как должно быть хорошо. И плюс у меня очень развито зрение, как, когда плохо. Ну, то есть вот мне ребята пишут, вот посмотри, у меня вот название, я вот хочу название блога сделать вот такое. И там название прочел блог, и его какая-то компания. Я говорю, понимаешь, вот я если бы в ленте пролистал, мне вот твое название компании ни о чем вообще не говорит. Это вот если бы Coca-Cola была, то понятно, бренд раскрученный. А вот твой маленький бизнес, который ты только начинаешь, это вот как набор китайских иероглифов каких-то для меня. Я говорю, вот смотри, и вот так прям по клавиатуре наклацал, я говорю, это я вот так вот вижу твое название. Вот если бы ты такое название увидел, ты бы остановил взгляд на нем? Нет. Я говорю, ну вот видишь, и другой бы человек тоже не остановил. Вот тебе ответ на твой вопрос. То есть всегда можешь задать такой вопрос, который человек посмотрит, он даже не думал, что с этой стороны можно глянуть. И, mm -hmm. и увидеть, что, блин, ну да, действительно, лучше немножко переделать. Mm -hmm. Хорошо. Виктор, скажи, пожалуйста, когда твой курс нам уже ждать? в какие дни он начнется, и знаешь ли ты, ну, с какого уровня он будет доступен? По поводу уровней… А, да это будет бесплатный же курс. То есть он для всех будет доступен? Все, да, он, тебя... бу он Баз... будет для всех, это ознакомительный курс, то есть ну как бы визитная карточка для знакомства со мной, потому что ну, нужно же отдавать, прежде чем брать что-то. Да, хорошо, а когда начнется, не знаешь еще? Начнется, я думаю, или на этих выходных в воскресенье, или через выходные. Я... Да, я, я составлю сейчас подробный план этого всего для того, чтобы мне самому структурно понимать, что я хочу дать людям. То есть у меня это в общем есть программа, но для того, чтобы это была структурность, нужно подготовиться, потому что я хочу сделать этот курс еще лучше, чем тот, который я проводил за деньги для людей у себя в группе. Так, хорошо, я тебя услышал. Так, ну что ж, у меня в принципе вопросов нет, курс действительно нужный, полезный для многих будет, поэтому рады тебя видеть у нас на площадке, и будем с нетерпением ждать твоих уроков. Взаимно, Сергей, я очень тоже рад, что у меня появилась возможность, во-первых, быть полезным для людей, которые выбрали все-таки эту компанию, потому что она прежде всего помимо заработка помогает людям развиваться и дает возможность сделать это ну, за копеечные деньги, я считаю, для тех знаний, которые даже в бесплатном доступе выкладываются. Но ну, это ну, мелочь, действительно. Хорошо. Только у нас не компания, а сообщество. Это большая разница. Сообщество. Хорошо. Ну что ж. Виктор, спасибо, что рассказал о своем курсе, о себе, рассказал очень интересную историю своей жизни. Будем с нетерпением ждать твоих курсов и новых курсов. Ну, тебе я хочу сказать всего доброго и увидимся. И вам, Сергей, хорошего дня и тем ребятам, которые нас смотрят. Тоже хорошего дня или, я не знаю, в каком-нибудь поезде поясе, может быть, уже ночью. Я все, я все. <свят> <свят> ну что ж, друзья мои, у нас сегодня в гостях был Виктор, Виктор Дегтярев, который э, поделился и рассказал о своем новом курсе, который вот уже в самое ближайшее время появится. Вам всего доброго, наилучшими, э, с наилучшими пожеланиями, успехов, э, достижений новых, новых учитесь, применяйте знания, пускай ваш бизнес и ваша жизнь улучшается Всего вам доброго, до новых встреч, пока. Все, всем пока.